Здравствуйте, дорогие зрители! Мы рады встретиться с вами и готовы снова рассказывать вам о качественных свойствах и функциональности игрушек от фабрики Полесье. На этот раз выпуск посвящен набору «Юная принцесса», созданному специально для маленьких модниц. Данный набор выполнен в четырех основных цветах – оранжевым, фиолетовым, розовым и желтым. Конструкция очень устойчива, имеет надежную стыковку деталей. Кроме того, дизайн игрушки предполагает отсутствие острых углов, что позволяет родителям не волноваться за ребенка во время игры. Набор «Юная принцесса» предназначен для игры на столе. Комплекс оснащен зеркалом с подсветкой, с обратной стороны которого есть фоторамка для любимой фотографии маленькой красавицы. По бокам конструкции располагаются вазочки, которые можно заполнить сборными цветочками. Дополнен игровой комплекс с выдвижными полочками и нишами, которые упростят хранение украшений, входящих в набор. Это браслет, клипсы, колечко и подвеска, которые малышка может собрать по своему вкусу и менять их цвет в зависимости от наряда. Деталями бижутерии можно украсить зеркальце. Для этого в его рамке есть специальное отверстие. Порадует не только дочку, но и маму набор настоящих резиночек и заколок для волос. Изготовлен набор из высококачественного пластика и соответствует нормам европейских стандартов. Увидимся в следующем выпуске. И не забывайте, что лучший способ сделать ребенка хорошим – это сделать его счастливым.